столица моя дорогая с тобою и босс и локей зачем я родился в столице но мне обещают все будет окей